Есть авторское право, это социальные нормы. Ну, да. И по авторскому праву, конечно, за все надо платить. А есть право интеллектуальное, оно не имеет никакого отношения как бы к социальным нормам. И каждый писатель, который действительно работает на канале, он прекрасно знает, что информация, которая ему пришла, она не является его собственностью. Он всего лишь проводник. Какое я имею право накладывать свою лапу на информацию, которая моей не является? Это Интеллектуальная собственность у нас не является чьей-то собственностью. Потому что, еще раз повторяю, каждый человек, который сидит на творческом канале, он знает абсолютно, это не его заслуга. Ему не дали этот канал.